Всем привет! Это уроки Apex Legends Mobile на Зона Гейм. Да, кому-то из вас данный ролик может показаться ненужным. Что тут такого? Запустил и играю себе. Но в Apex не все так просто. Если ты хочешь быть чемпионом, ты должен лучше знать о персонажах и об их умениях, а также взаимодействии с другими легендами. К примеру, крипто которого все критикуют за бесполезность и ненужность. Да, этим персонажам сложно играть соло, его навыки не сильно увеличивают шанс на выживание, но проблема в том, что неопытные игроки неправильно используют его способности. На самом деле, этот персонаж относится к разведчикам и отлично дополняет команду. Подробнее этого персонажа рассмотрим в другом выпуске. А в этом выпуске поиграем за Гибралтара, это моя любимая легенда. Это отличный персонаж как для игры в соло, так и в команде. Обладает нереально крутой ультой, которая считается одной из самых сильных, а поэтому полезных в игре. Ну что, начнем? Так, мы начинаем. актейн Гибралтар и э, Бангалор. Интересное сочетание, потому что Бангалор Гибралтара очень похожие ульты. Тот же арт обстрел, но Бангалор ракетами и с задержкой, то есть которые сначала падают в землю, из какой-то определенной задержкой по очереди взрываются. Мне не очень нравится, но посмотрим. Как показывает опыт, почему-то тут игроки не все пользуются способностями. Так, выпрыгиваем. Не вижу метки нигде. Прыгает, соответственно, выпускающий так как-то на глаз, как говорится. Ну, посмотрим. И нас опять двое. Третий куда-то. Полетел по своим делам. Хотя он подтвердил высадку. По метке Бангалор выпускающий. Ну, да не очень правильно лететь сначала в одном направлении, потом в другом, потому что перед нами уже высадились противники. Я вижу, они уже бегают с оружием. Ой-ой-ой, простите, ребята, нет, мне не сюда. Один повис. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Нет-нет-нет, другой нет, отряд, нет, нет, нет. тут не один отряд, тут отрядов 5, наверное, по ощущению. У меня пистолет, ну-ка. Снял щит. Фух, очень напряжно, потому что много отрядов, непонятно, откуда идет огонь. И, кстати, по карте можно ориентироваться, откуда ведется огонь, когда противников не очень много. Он отображается в виде пули на мини-карте, но когда противников много и стреляют со всех сторон, не особо это помогает, потому что понятно, что их просто много. И ведут они огонь со всех сторон. Щиты. Так, заряжаем щиты. Быстренько зарядили. Маленькие ящейки заряжают по одному делению энергощита. У меня сейчас первый щит. Заряжаю щиты, оно восполняет эти щиты. Щиты э, принимают урон в пределах своей емкости. Чем больше настреливаешь по противникам урона наносишь, тем больше прокачиваются щиты. И, соответственно, поглощают тоже больше урона. Так, что тут у нас э -э, пистолет-пулемет-вольт. Возьмем его вместо энергетической винтовки. Хоть везде в описании говорится, что энергетическая винтовка не перезаряжается, но, на самом деле это не совсем верно. Она перегревается. И аналогично любому другому оружию, меняет элемент охлаждения. То есть это та же перезарядка. Но часто говорят, что ура, пользуйтесь оружием без перезарядки. Странно, конечно, мнение. Так, так, так, меня стреляет. Актен отлично помогает с фланга. Это каустик. Каустик лежит. Кидаем, допустим, наш щит и спокойненько его казним, потому что щит не пропускает урона. Это тактическое умение Гибралтара позволяет спокойно сделать, совершить казнь. Щиты и казнь дает, кроме морального удовлетворения, небольшие бонусы к здоровью, либо к откату ульты. Эту особенность ввели разработчики в мобильной версии при прокачке персонажа, которая доступна в основном меню. Можно на выбор поставить либо увеличение здоровья, здоровья при совершении казни, либо ускорение отката ульты персонажа. Странное, конечно, решение. Наверное, чем-то оправданно. Разработчикам виднее, в конце концов. Так, оптичка, Все есть. Так, это было тактическое умение. Также у Гибралтара есть ульта. Это арт-обстрел. Припасы Оно у нас откровения. на 77-78% уже процентов Припасы готово. Экренно. Надо будет его испытать на противниках. Наносит Заезжая огромный 4, урон. Да Вдалеке я вижу луч. Луч обозначает э, так называемый аирдроп. Так, бежим к дропу. Там может быть либо хорошая броня, либо улучшенное оружие. Так называемая Red -tier. Красная со всеми улучшениями, которого нету на карте, которая не валяется на земле. Это может быть или дробовик Ева, или ручной пулемет. Преданность энергетический пулемет, либо снайперская винтовка Крабер. Ну тут у нас. Так, вот у нас преданность, меняем ее на Точнее, меняем свой пистолет-пулемет вольт на эту преданность, кидаем ульту, потому что по нам ведется огонь, не знаю откуда. И быстренько выполняем щиты. Смотрим на карту. Так, видимо. Огонь идет отсюда. Да. Нереально просто стрельба с этого пулемета. Шикарно. Завалили банкало противника. Добиваем с пистолета. Не могу я сделать казнь, потому что на открытом пространстве не хочу рисковать, хочу так. Убил врага. Улутаем. Так, кто-то прилетел. Команда хорошая, но немножко странная, потому что не вижу особо содействия. Так, тепловой щит. Тепловой щит помогает э, в зоне. Кидаете тепловой щит, и зона в течение там какого-то времени, в зависимости от э, уровня этой зоны, не наносит урона. Очень помогает быстро отличиться, реанимировать своих тиммейтов. Либо перезарядиться, все что угодно в бою. Ну, в идеале команда должна не сильно... В идеале команда должна не сильно разделяться, держаться вместе, ставить метки как с оружием, Здесь так аптечка. и со здоровьем. Вот, например, Бангалор сейчас поставил. Она меня, может, слышит? Интересно. И с улучшениями для оружия. Если вам что-то не надо, что вам попалось по пути, ну, допустим, у вас другое оружие, вы нашли улучшение на оружие с легкими боеприпасами, у вас снайперка и на тяжелых что-то. Но ваших тиммейтов как раз-таки легкие, и им это пригодится. Поэтому метки очень хорошо помогают команде. Пулю. Нападаем со спины. Оп. Холодный. Мы помогли нашей Бангалор. Так, что тут у нас? ева -щит. Будем брать. Так, откроем и наш и рюкзак, и у нас тут уровень. энергетические патроны, они нам не нужны, потому что э, вот это красное оружие, которое я взял из дропа, оно не использует э, боеприпасы, которые можно взять, то есть у них, у этих видов оружия ограниченный боепри... боезапас. Вот, допустим, у ручного пулемета 54 в обойме и 231 патрон остался дополнительный. Они, кстати, в рюкзаке не занимают места абсолютно, они как бы идут с оружием. В этом главная особенность, одна из главных особенностей красного оружия, которое можно взять в Европе. Это, Аху, это освобождает дополнительные ячейки для чего-то другого. У меня первый рюкзак, но мне вполне комфортно, как ни странно. Так, зона идет, я бегу от зоны. Мы это лутаются. Ну ладно, берем оружие, чтобы бежать быстрее, нажав на иконку с оружием. Гибралтар за забавно машет кулачками, когда бежит вот, толстячок. Это ускоряет бег, если вам надо срочно покинуть зону. Лучше убрать оружие, но в то же время вы беззащитны, так как если резко встретится враг, вам надо успеть его взять в руки. На это тратится там доли секунды, но и они важны, особенно на высоких уровнях прокачки, так как чем выше вы прокачиваетесь, тем сложнее вам попадаются противники путем подбора автоматического. Да, кажется, что Гибралтар перемещается не очень быстро, но это только анимация, потому что все персонажи передвигаются одинаково в игре. Но зато они по-разному поглощают урон. Одна из пассивок Кипралтара, а их у него Стреляю. две, это дополнительная устойчивость к урону на 15%, в отличие от других легенд. Стреляю. Схожая, кстати, есть у Каустика. Но у него есть и вторая пассивка, это энергетический щит. При прицеливании, когда мы начинаем прицеливаться, он выставляет на половину торса такой же щит, как и нокаут-щит. Аналогичный. Который, который тоже имеет предел прочности, но, по крайней Пустили мере, пустые он пустые тоже поглощает урон магазин. при Третьего попадании в противника в этот а щит. На... Сюда. Так, идется огонь. Откуда не могу понять. Так, смотрим на экран. Бежим помогать Пустили. нашему актейну. Так, не вижу, откуда стрелять, поэтому я бросаю свой купол и Щипрю. восполняю щиты поглощает урон. Могу посмотреть по сторонам. Заряжаю. Так, вроде никого нет. Заряжайте странно. Пытаюсь добежать стреляю. так, бы до своих. Немножко мы прыгаем. С стороны в сторону уходим, чтобы меньше по нам попадали Заряжены. противники. Так. Где-то сзади. Заряжающий ты, да сколько можно? Блин, на телефоне играть, конечно, очень интересно. Но... Враг убит. Да не, что, по мне так. А, все, вижу. Ну-ка попробуем ультануть. Конечно, не очень правильно использовать на зданиях, потому что противник может забежать в здание, а ульта по препятствиям не работает. То есть здание от ульты Гибралтара урона не наносится. Но под ней можно находиться с помощью щита. Вот смотрите, я, допустим, поставил щит, могу спокойно лутать. Этого каустика без получения урона. А самому Гибралтару его же ульта, его же артобстрел урон наносит. Тиммейтам не наносит, но она их станет. То есть они затормаживаются под ультой Гибралтара. Ну, такая вот ульта. Не Очень эффективное использование, потому что противника убили раньше, чем она началась. Что ж, попробуем еще раз. Так. так, вижу противника Это дым Бангалор А вот он, а вот он Серия четырех убийств Отлично Ахтен подсказывает, что это последний Кстати, когда вы убиваете Последнего члена отряда Из отряда, с которым ведете бой Персонажи могут делать подсказки То есть они говорят, это последний, это был последний и так далее. Что тоже очень полезно Можно немножечко расслабиться посмотрим, что здесь Опять какая-то стрельба Очень так динамично Все у нас получается Удачное место высадки Много противников О, Бангалор использует свою ульту Интересно куда Я не вижу, не подсвечивает Так, так, так Где-то сзади она его использовала а может, не использовала. То есть, когда Здесь персонаж берет... Здесь враг. Нажимает кнопку ульты, не она замужем. еще не реализуется. Надо нажать еще специальную кнопку для того, чтобы ее запустить. Меня заметили. Ускоряюсь. Так, вижу, вижу, вижу. Вот, Оп! За заяц щит на снял. Ху -ху, не добили. Убежала. Так, как-то не добил, молодец. Сейчас догоним. Так, Актейн делает казнь. Кидаем ему свой купол, чтобы спокойно можно было лутать убитого противника. 2 x прицел, хороший прицел надо взять. Еще один отряд. Холодный, как говорится. Так, кто-то использует трос. Прыгнем-ка мы на тросе просто помогает быстро переместиться куда бы то ни было, переместимся к дропу я Пошли поставлю отсюда. метку для своих тиммейтов чтобы они видели куда я иду что очень полезно, Одно так 2 отряда осталось это может быть опасно, то что я сейчас делаю потому что я побежал один вот например еще вам покажу как можно использовать тактическое умение Гибралтара тоже щит. допустим кидаем его под дропом открываем дроп и спокойно лутаемся не боясь, а тут, тут крабер снайперская Здесь винтовка Помечаем для тиммейтов, может кому-то это надо. У меня потому что есть уже пулемет преданности, он тоже красного подалеку, уровня. То есть, высшего. можно и поделиться крабером с другими. Почему-то его никто не берет. Ладно, давайте попробуем. Возьмем крабера вместо r 301 Так, Самая буйная снайперская винтовка. Наносит 145 урона при, при попадании подборка, в тело, что очень много. В голову нокаутируют с одного выстрела. Ну, это еще надо, конечно, попасть. Не понимаю, куда Понимание они идут. Потому что мы кольца. в зоне. За будет один отряд остался. Один на один. Наш отряд против отряда противника. Припасы, Припасы на Всем в зону так. Непонятно, куда они бегут. Куда-то бегут. Метку не ставят. Бегу за ними. Надо стараться держаться вместе с отрядом. Это же все-таки командная игра. Так, после зону Актен помечает, он видит противников. Ульта я на 95%. Надеюсь, я успею еще раз ее использовать. Как вы видите, за игру ульту мы использовали один раз. И, возможно успеем второй. Меня так, вижу метку прямо передо мной где-то, ульта готова. Щиты. А, все вижу откуда. Берегитесь. На! Небо. Я под огнём, да, судя по всему, это не боты, Бережу. стреляют очень интенсивно. Уже... Передо мной. Граната. Тоже редко кто пользуется. Попробуем Получается. закидать гранатами. -а -а -а. а, так, вы, один, один акустерный Гибралтар. Давайте ему примем убийство и снайперки. Опа! та дам Мы чемпионы. Неплохо. Постреляли с крабера, постреляли с преданности, использовали униту, тактическое умение отлично, я считаю. 5-5 и 12 убийств. Хорошая команда, хорошая. хорошо сыграли. Вы смотрели уроки Апекса. Мы играли за одного из самых брутальных и сильных персонажей, за Гея Гибралтара. Если что-то важное забыл рассказать об этом персонаже, напишите в комментариях. Также не бойтесь задавать свои вопросы, на которые я отвечу в следующих выпусках. С вас лайк и подписка, а с меня новый ролик. С вами был Нерд Донатер, всем пока. Ролик подготовлен специально для Apex Legends Mobile SNG.